где мы жили 6 лет назад. Не стойте на месте, идите вперед. Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала YouTube! Поздравляем всех с наступившим Новым Годом и наступающим Рождеством! И хотим в этом году пожелать вам хороших идей и сил в их воплощении. Вот если честно. У нас год начался неоднозначно. Сегодня мы должны были вылететь в Москву, с Москвы в Стамбул, со Стамбула в Джакарту и с Джакарты на Бали. А Индонезию, к сожалению, закрыли до 14 января. Поэтому мы не сдаемся, мы меняем билеты, поменяли точнее на открытые даты и очень надеемся там оказаться. Как правило, Новый год он мотивирует, заряжает нас на новые цели и задачи. И мы хотим с вами поделиться такой небольшой историей нашего переезда в Сочи. Шесть лет назад мы находились вот в этом славном городе Тольятти. И по традиции мы сюда приезжаем. Каждый год справлять Новый год. И жили мы не хорошо, не плохо. В такой небольшой трехкомнатной квартире. В одной комнате жили мы, во второй комнате жили наши родственники, брат с своей супругой. И в третьей наша мама. Кухня у нас была общая. И вот уже почти 6 лет мы живем в славном городе Сочи. А это наши друзья из Тольятти. Коля и Маша. И мы также шили с Поляйским. Никуда они на не переехать. Ой, попробуй, готова, нет? Хорошо, сидим. Ой. Только мне больше нравится, что вот. без маски-то я имею в виду. В Сочи мы переехали в апреле 2015 года. И на тот момент в Сочи у нас не было ни друзей, ни знакомых абсолютно ничего не было. А мы с мы пришли с прогулки и желаем всем успехов в новом году! Итак, мы в Сочи. Нифига у нас никого нету, ни друзей, ни знакомых. Такими приехали в Сочи, я приехал первый, на разведку. Но я целенаправленно ехал заниматься недвижимостью. Через полтора месяца приехала моя любимая жена. Она э, психолог, э, педагог. педагог. И у меня родилась идея, что ну, ей нужно идти по профессии, и мы таким образом открыли… Первый детский сад. Первый детский... Нет, тогда у нас была детская комната. Мы Первая посмотрим. детская комната. Сначала у нас была детская комната, потом первый детский частный сад, потом он нас там не устраивал по разным причинам, потом мы открыли второй. В общем, мы двигаемся вперед, мы ничего, ничего не боялись. И у нас все получилось. Да. Сема, Сема, сделай нам контроль, давай. А это кто у нас? Тихо, тихо, тихо. Вот, Друзья, а если бы вы знали, если бы вы знали вообще, что у нас было до вы даже себе представить не можете. Вообще у нас с Машульчика вот это вся эпопея с переездом началась. Когда Машечке было 20 лет, мне было 25. Мы уехали из Тольятти, потому что мы поняли, что у нас ну, ничего здесь не держит. У нас нету здесь роста какой-то перспективы. Мы уехали в Москву. Но это совсем другая история. И если вам это интересно, напишите в комментариях. Мы обязательно снимем на эту тему подробный рассказ. Как мы из Тольятти в 2005 году уехали покорять Москву. Потом вернулись в Тольятти. Потом из Тольятти уехали в Сочи. В общем, если вам интересна эта история, напишите в комментариях мы обязательно снимем всю эту историю. Посыл данного видео таков, где бы вы ни находились, где бы вы ни жили, если вы чувствуете какой-то затык и не видите точку роста, значит нужно что-то менять. И пусть данное видео для вас будет некой мотивацией для личностного роста. Кстати, прежде чем мы попали в Сочи, мы прошли не одну жопу. Поэтому прите вперед, несмотря ни на что. И, кстати, если вы впервые на моем канале, обязательно подпишитесь, не забудьте там поставить колокольчик, чтобы не пропустить интересные предложения. Также рекомендую подписаться в Инстаграм, там очень много вторичек. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Дмитрий Волков, недвижимость в Сочи. С Новым Годом, до новых видео, пока!